Привет, меня зовут Денис. Я соучнитель компании Альтерэр. И сегодня я тебе проведу экскурсию по нашему офису и покажу, как работают наши отделы. Тут работают специалисты, которые ответственны за интернет-магазин э, и всегда готовы дать правильную консультацию и ответы на все поставленные вопросы. Пошли дальше. Тут у нас лентяйничают. Прости, на самом деле ребята работают э, и решают самые сложнейшие проекты по вентиляции, кондиционированию, отоплению. Сережа вот, сейчас прорабатывает, так понимаю, проект дома. Что мы там делаем сейчас, Серега? Дом 300 квадратных метров, приточно-вытяжная система вентиляции, а также канальное кондиционирование. В дальнейшем делаем деталировку по жести. Спасибо, Серега. Пойдем, Пошли мы дальше. Познакомлю тебя самым с старожилом нашим. Это Дима. Дима у нас работает только в вентиляции и кондиционировании, делает самые сложнейшие участки. Сейчас вот Дима прорабатывает 800 квадратных метров здания. Это офисный центр жилой комплекс Печерские липки. Я так понимаю, Дима работает над 3D макетом, потому что очень сложнейшая деталировка по жести будет. Тут у нас ребята работают, которые отвечают за отопление и водопровод и канализацию, и наш молодой специалист, который делает э, полный комплекс, это вентиляция, кондиционирование, отопление и водопровод. Оксана у нас с нами работает первый год, но специалист высокого уровня будет через годик, да? да. Это Юрий Иванович, технический директор и соучредитель компании. Я так понимаю, Юр, у нас приехал новое оборудование какое-то. Да, у нас новинка от компании «Майка». Это приточно-вытяжной вентилятор с лице двигателем и применяемый для санузлов и ванных помещений. Также мы видим приточно-вытяжную установку для спальни, кухонь, гостиных. Спасибо, Юр, мы побежали дальше. Пошли. Тут у нас ребята, которые отвечают за склад и отвечают именно за логистику. Все, что мы видим э, на наших объектах и все, что вы видите в ваших квартирах и все, что мы доставляем вам, отвечают наши ребята. Это Саша и Миша. Тут у нас работают ребята, которые отвечают за маркетинг и рекламу нашей компании. Это Настя, Катя и Вячеслав. А этот человек у нас сам, я думаю, за себя все ответит и скажет в разрезе компании Альтераер и Вармека. Меня зовут Виталий, я руководитель компании Вармека, которая занимается подбором и поставкой на объекты европейской сантехники. В рамках проекта Альтераер я выступаю как проект-менеджер, веду объекты, отвечаю за взаимосвязь компании и проектировщика с заказчиком. Спасибо, Виталий, работай. Пошли, покажу нашу переговорку. Это наша переговорка, где мы консультируем наших клиентов и воплощаем их мечты в реальности. Наш офис – это шоу-рум, который представлен самым лучшим оборудованием и в области вентиляции, кондиционирования, отопления, на котором основаны все проекты компании «Альтер-Р». Пошли эти познакомились с самым главным участником. Это наш талисман «Птичка Альтер», который нас постоянно стимулирует к развитию своим пением. Пошли познакомлюсь с директором, если он только не знает. Познакомься, это наш руководитель Андрей, он отвечает за финансовую часть нашего дела и помогает в управлении компанией. Приветствую, надеюсь вас заинтересовала наша компания, всегда рады вас видеть. Пошли, не будем отвлекать Андрея, пускай занимается своим любимым делом. До встречи. Пока, Андрюх. Уверен, что вам понравилось в нашем офисе, двери нашей компании всегда открыты для вас. До встречи в